23 марта озеро Яровое. Мишка, ты Я видеосъемку веду. Палаточный городок заснять. Полоинский район. Время 20.16. Приехали мы на рыбалку. Вот столько народу. Туда еще много. Вот так вот от народищу. Ладно. Пойду товарищи догонять. Кто интересно <coughs> будет, буду выходить на связь. Время 21.41. Поставил я палатку. Когда-то тут несколько дней назад кто-то ловил, но уже сильно промерзшие лунки были. По старым с трудом забурился. Буду пробовать изготовлять прикормку с манкой. Типа тесто хочу попробовать сделать, если есть смысл с манкой, сухарями, печенюшками и с мукой еще возможно с кокосовой стружкой но ну, больше ничего дома не нашел и попробую прикормить что-нибудь ловлю на искусственную малинку которая малинка на всю жизнь в общем когда заходили товарищ одного поймал и все. Я до этого 4 лунки пробурил. Народу много и непонятно кто кого ловит. Сейчас два мужика выходили, сказали с пол четвертого сидят, пять карасей поймали. Все в палатках. их тут тоже народу просто и непонятно товарищи тоже перебуриваются уже не знаю четвертый или пятый раз наверно ну вот так вот будем пробовать ловить сидеть, по крайней мере, что-то бегать на улице я замерз, начал мерзнуть около минус 10 градусов. Просто ощути тишина, ну все, включаюсь В общем, время 21.59, признаков поклевок так и нет. Собрался готовить приманку, вот у меня тут манка. Тут мука, тут хитрый ингредиент. Думаю, у меня же еще печенюшки есть. Полез за печенюшками и решил, в общем, сразу я кушать тогда. Почему бы и нет, думаю. Рыбу не половим, хоть поедим. Тем более у меня на случай, если клевать не будет. Вот есть шоколадка. Гормоны счастья получать так вот это у меня печенюшки. печенюшки на приманку ну в общем вот так вот вот так вот сейчас висета секреты конечно я вам не расскажу а то вдруг будет супер клев так что вот так вот вот такой пенальчик у меня хотел по старой привычке в общем сейчас еще кусить хлеба и чего не кусила так вот булка опа, превращается в вилку очень хороший такой пенальчик как раз и туда уже булка замерзла хлебом в общем ладно Всем приятного аппетита! Сначала сам поем, потом буду рыбу кормить. Вот так вот время 4.12. Наверное на этом рыбалку буду заканчивать. Хулов мой, вот он, три штуки. Ну одного маленького которого отпустил. Ой, замерз, в общем, капец, как сильно. Пойду сейчас бегать, греться. Всех поймал, в общем, метр, где-то, наверное, от одна поднимал. О, без горелки, в общем. О, неинтересно. Я привык к теплу. Ноги, руки застужены, быстро замерзают. Сейчас ноги сейчас задубили. В общем, ладно. Побежал я. Дальше можно видео, кстати, не смотреть. Ничего там интересного не будет. Вот весь улов. Как-то вот так. Время 0.49. 24 уже марта. У меня, в общем, ничего не изменилось. По-прежнему не клюет. Или рыбы нет. Или моя супер-прикормка казалось, что не манит. Народ расходится, уже половина, наверное, осталась Из того, что было. По разговорам по-разному. Самое большое, я слышу 35 штук, но мелких у кого 5 два вот так вот вот товарищи далеко куда-то ушли пытался их сходить найти не нашел походил походил похожие палатки посмотрел не увидел вот так вот, вот. напишу в описании сколько они поймая На первом месте у них было поймано около 6-7 штук на двоих. И те... А, и, наверное, все лов одного. Вот так вот, вот. Думаю, у меня уже навряд ли что изменится. Я ждал пару часиков. Думаю, что рыбок прикормки подойдет она не подходит так что скорее всего всем пока ну если конечно что будет еще интересного, включусь кстати лебедь прилетел вечером не вечером а днем у себя в деревне видел на озере двух штук и здесь часто кричат с разных сторон Сесть им здесь, наверное, негде. Хотя дальний край вроде озера свободен. Палаток не видно, там было озеро большое. А здесь им сесть негде, где мы. Ну, а вот так вот. В общем, время 2.15. Вот он, моя первая поклевка, Мой первый карась на сегодня. поймал его, Но, вот, на таком примерно уровне, вот там у дна она сейчас и вот почти до середины, почти, почти до середины палатки, одна полметра минимум. Вот так вот, вот. думал гальян. Казалось карасик. Не думаю, что еще кого-то поймаю. Бульк. Отпустим. Поймал, отпусти по принципу ловим. Ах, вот так вот от. Время 2.28. Вот еще поклевочка. поклевочка поднял я в общем счет 1 сантиметров на 20 и опять почти вот до сюда довел еще выше в общем чем первого вот так вот